Так, ну что, где офицер? Где офицер? Вот он, вот он. А акполи... вот он. Апокалипсический я. Ну капец. Ты вообще страшный. Ты что с собой сделал-то? Вот смотри, какой я. Видишь, какой красивый? -ху -ху. Футуристичный. Видишь, все футуристичное, все красивенько. А ты, шо, ржавая колымага? Зачем ты так ел? Еще спойлер какой-то навесил. черепа какие-то. Кстати, я тоже могу. Ну -ка, а еще ну -ка. могу смотреть, что могу вот так взять его ускориться. Угу, видал. А у тебя я там вижу пулемет стоит, да? Да. Ну у меня так круче пулемет. У -у -у, лазерная турелька. Да, именно так. Слушай, тут что-то снега много. Давай-ка почистим сначала. Давай. Снежок. его Как много снега. Ага. Кошмар. Я даже в этом снегу застрял. Я тоже. Давайте, Я разъезжайтесь. расчистить. Ой, тут тетя какая-то из ниоткуда так. появилась. опа. Опа. Отлично. Слушай, не расчищается. Вон даже люди застряли. Ух ты ж, елы-палы, ты что там натворил? Я все почистил. Да вот по я инструкции. О, смотри, стоило открыть один инструкции. Снежок. И все получилось. Я вообще один снежок отправил в сточную канализацию. Ух ио. вот <с это полет. Слушай, кого-то мы отправили в. Давай мы его на арену отправим. Пускай по Давай, пусть поиграет. Сейчас я тебя вместе с ним отправлю. Слушай, скажи ему уже хватит этой арены, хватит. Ой, так У нас тут, смотри, еще Непочатый край работы Слушай, погоди, погоди, погоди погоди. Mm -hmm. У меня есть одна идея, отъехай подальше А дальше Я куда? Тебе советую. Отъехай, ну, подальше от этой кучи Ща будет очень больно Пошла Жара Ой. Там, ведь смотри, это реально смотри, жарко Реакция пойдет Походу там это... Пошло, пошло. Фаермены, фаермены. Да-да-да-да-да-да. -то они этот. Деньгами разбросали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Смотри, кто взрывается нафиг. Смотри, какой-то этот. Вырвался снежок. Погоди, снежинка. Вообще уже без всех. Так, подожди, подожди, подожди. Ч ⁇ Оба. Ту смотри, Ща. бот приехал вот какой-то. Слушай, да я... Да нифига, это коп. Блин, он... Это он как-то раздавился быстро. Да, что-то да. О, смотри, приехали новые снежки. Ух, ё, они с дубинками. Снежки с дубинками, с дубинками. да. Ой, Ты. Я хотел отправить их в космос, вместо этого отправил себя в космос. подъехал. О, о, нормас. Слушай, а давай, можно кому-то из нас стоять, а второму вот так вот делать? Оба. <связь> Оба. Слушай, Смотри, а кто-то уже никуда Я его, ой, это, подушатал немножко. Ты видел, куда я свалился вообще? Нет. Ну-ка <связь> я за тобой. Я, короче, сточные воды. Не, погоди, погоди, я сейчас отсюда попытаюсь выбраться. А, слушай, так у меня же ускоритель есть, что я ты, Ой, главное в дереве не застрять. Поехали. Куда? Туда, он, туда. Сейчас там снега нечищенного, целая куча. Куда ты едешь? Поехали. Ладно, ладно, поехали. Ты что-то там уже задумал, да? Смотри, бегают. О. О, смотри, даже тут снег появился. Да вообще. Да капец. Снег ну, выезжай, кружится и летает. Скажу. О. Ага. Я почти перепрыгнул эту дичь. Так. Ты прям а там... Еще... Прикинь, тут снег стреляет. Нихрена себе. О, теперь я на другом берегу. Ой. А я теперь Скрепление Крепление. Крепление прибыло. Отлично. Почему-то у них всех номер пять. Это, наверное, этот... Размер. Это их IQ. <смех> <смех> Погоди, тут что-то... Что-то тут не то. Как-то снежок не особо. Ух ты. Я тут всех растолкал? Я тут. <смех> Смотри, они еще вышли. Че вы тут хотите устроить-то? О. О, еще один. <смех> А я думаю, что у меня двери летают, а это ты их востолкнул. Воз... Воздушные? Появились. Ага, воздушные снежки. Слушай, ну мне пока наземных хватает. Опа, пошел отсюда. -ху -ху -ху. Слушай, ну надо с... выезжать, чем мы тут? <свят> Нифига себе! Я прям на него прыгнул и он подорвался. Ну так естественно, ты танк. Огроменный. Вот это жестко. Так, прыгай иначе тут никак -ху -ху. блин офигенно что мы прыжки успели с тобой поставить Это прям классно вот только у меня блин. ускорение что то не работает Но, нужно... ну видать тебе нет ускоритель не поставили вау так вот Оба, еще смотри, куда я подлетел ладно я поехал отсюда так еще один снежок с колой ни хрена я его толкнул. Кольный снег. Ой-ой-ой. Что происходит вообще? Слушай, ну как хорошо снег-то убирается. Прям вот замечательно. Так. Нам Оп. ожидали три звезды за уборку снега. Круто. Тут всякие... Человечки бегают, играют, тоже в снег, пытаются. Да. У ну, них да. получается. Ну что, что, что на меня наехали? Опа! Слушай, нам надо переставать убирать себя. И друг друга. Надо убирать снег. Вертик просто походу летает. Они снимают на камеру. Потом РНТВ ну. покажет. Да, это точно. Осторожно, я там мину положил. Сильно для особо одаренных. Подожди, подожди, ну ка Блин, что-то с ним ничего не произошло. А как ты, что ты нажал, чтобы положить минку. Я ручной тормоз нажал, а там понимаешь, в чем прикол? Он иногда работает как мина. Ух Просто я тоже минки ставил. А как? Ты в курсе, же, ты мне мину сейчас поставил? Он меня просто. Да. Все остановилось, ты меня ломанул. Я хочу этот затор прорвать. Смотри. Прикольно. Слушай, они меня зажали. Прикольные мины. Я разгребу. Я разгреб все это дело. Капец. Не ставь мины. Опять меня сейчас Почему подару? Они же не взрываются. Не особые. Они импульсы выпускают. Так, где все? Не пойму, что ты меня закрутил, генер. Ну-ка, я попробую. А че, мне ничего не будет, да? А тебе ничего не будет. Слушай, как тут... Как тут вертолет то летает. Опа, все-таки было. Долбанул, но это потому что я рядом. Так. Так. Вот он. Во-во-во-во, Нов новые. Новые снежки приехали. Новые, не подцарапанные. Ну да, я временно. Это... Э, -э, -э, э, о, отлично. Ой, надо валить отсюда. Валить прям. Ну ща как это все рванется. Так. так я тут застрял в дереве. Ты все тачки останавливаешь в округе. Ага. Полный контроль. Оно не копы. копы до свидания, копы. О, отлично. Ох, ёлы палы, тут просто дичь какая-то произошла. Вот это я на свою Эмку наехал. жестко. Так. Отличненько. <св planet> я и тебя заодно впечатлю. А чё бы нет? Да, ты заколебался своими минами. Это не я. Да-да-да, да, да. отключил мой транспорт, мне написала. Они написал. Эх-е. Слушай, ну я тебе хочу сказать, у нас уже 4 звездочки за уборку снега. О, приехали особые черные снежки. Ой-ой-ой. не, слушай, это будет неполиткорректно говорить черные снежки. Афроамериканские снежки. Ой, они мне сделали так, что теперь я. Копчу, Йо. копчу все на свете. Я, кстати, тоже копчу уже все на свете. Оба-на. Копченые Пинаем. Оп Сегодня мы с тобой пинаем. Так. Слушай, надо этих Я отложил личинку. Аккуратно, там личинка. Ой-ой-ой-ой-ой! Да куда ж ты меня -то толкаешь? Все, окей. Так, отлично. У меня какая-то проблема. Пошёл. Проблема с прицелом. Пошёл. Он неуправляемый. Наводится. Ёлый палу, у меня уже все дымится. Все, я... что можно, и нельзя. я личинку всё отложу. Дымится. Слушай, что происходит? Мы всего лишь хотели почистить снег. Да. Yeah. А в итоге полгорода, включая ФСБ, uh, охотят И мне уже, кстати, будет сейчас хана. Да, мне будет хана. Ой. Я уже удираю от копов. У меня шум какой-то. Да-да-да, у меня уже тоже шум. Надо ехать. Здарова! <свист> Через звезды это конечно круто. Ну, слушай, пятую нам не дадут. Ну да. Ой, какое-то ускорение Здорово. пошло. Ой, ой ой ой ой ой ой Тебя застопило, что ли? Да нет, тут еще просто бронерик приехал, а его уже толкать сложно. Ой-ой-ой, пацаны. Да. Здорово. Я уже горю. Так, я поехал отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Я поехал. Поехали. Ох, лы-палы. Куда я поеду? Ты посмотри на меня. Вс. рванул. Так. Ой, праздник тебя жизни забрать? закончился. Да вот он я. Задись, поехали. Давай, давай, садимся. Ты садишься, я огонь. Слушай, я второй раз не буду взрываться. Иди Полетели! Все, я ушел. Я тоже ушел. Теперь надо Лестеру. Опа, уходите! Уходите! Не, все, это бесполезно. Я им лимонку брошу. Бесполезно. Я им бросил лимон. Да, да ну и как им? Не знаю. Оценили? Ой, ой, ой. Успею, нет? Лестер, бери трубку. Не знаю да. Hello. Okay, Понесть уровень розыска. Фу. <laughs> Я успел, <laughs> у меня там мини-писюлька осталась по хп. Ну вот, видишь, все-таки Успел. Ну слушай, неплохо мы с тобой почистили снег. Вот Очень да. даже неплохо. Ну теперь пора на отдых отдохнем. Думаю, надо на арену будет выдвигаться тогда. Да? Да. Отдохнем ну, и на аренку. Да? Погоним на аренку.